Здравствуйте! Я приветствую вас снова на канале Процветок. И сегодня мы немного приоткроем ту интригу, которая у нас была с протравливанием семян. Прошло 5 дней с тех пор, как мы провели протравливание семян и заложили наш небольшой эксперимент, который в общем оказался достаточно показательным, что важно, чтобы понимать, какие способы являются реальными и надежными, а какие все-таки нет. Напомню, что мы протравливали семена томата в 14 различных растворах, включая обыкновенную воду как контроль, и вот что у нас получилось. Как и ожидалось, Вариант с водой показал, что здесь все семена обросли бактериальными колониями и, в общем-то, никакого положительного эффекта не получилось. Тот же самый эффект был у перекиси водорода. Совершенно неэффективный способ протравливания. Также очень сильно разочаровал способ протравливания с помощью морганцов. Здесь мало того, что заросло все бактериями, так еще и покрылось плесневыми грибами. Точно такой же результат получился при протравливании в медном купоросе. Подозреваю, что остатки медного купороса на семенах не только не убили вредную микрофлору, но еще и простимулировали рост грибов. А в остальных вариантах тоже в общем, тот или иной рост бактерий на чашках Петри наблюдался. Но все-таки у нас выявилось несколько очень интересных вариантов. Первое, что меня очень сильно убедило, а я как человек все-таки с таким научно-скептическим взглядом э, и совершенно сомневался в том, что вариант с чесноком и алоэ будет хоть сколько-нибудь эффективен, я ожидал, что там рост будет бактерий, патогенных микробов самый большой. Ничего подобного. Оказалось, что вариант и с чесноком, и с алоэ, Оказались весьма и весьма эффективны. Нельзя сказать, что они в полной мере отстерилизовали нам семена, то есть какой-то очень-очень слабенький рост бактерий там наблюдается. Но если вы поборник органического земледелия и у вас под руками нет каких-то химикатов или реактивов, которыми вы можете воспользоваться, соответственно, если пару зубков чеснока вы найдете на пол стакана воды, пару зубков раздавите, настой, сделайте и будет прекрасный протравитель семян. Это то, что меня убедило. Удивило очень сильно. Мне еще очень понравился вариант с зеленкой. Как семена прокрасились этой самой зеленкой, как стали такие зелененькие. И что приятно удивило, то, что семена на чашках петри еще и проросли. Вообще это довольно большая редкость, что семена прорастали на чашках петри в питательной среде. Но однако же мы такой эффект получили. Кроме того, полностью стерилизованы были семена при использовании отбеливателя с гипохлоритом натрия. Ну, обыкновенной хлорки, можно сказать. Но, к сожалению, как показали результаты оценки схожести после применения протравливания, этот способ, хоть и был эффективным для протравливания, но, к сожалению, практически полностью убил семена и схожесть упала очень сильно и проростков мы практически не получили. Самым же самым-самым эффективным оказался способ это протравливание в Хлоргексидин в обычном аптечном растворе хлоргексидина без всякого разбавления. Полчаса нахождения семян в хлоргексидине убрало всю инфекцию с поверхности семян, а кроме того, не только не отрицательно, а даже положительно повлияло на состояние проростков. Поэтому подытоживаю. Из органических способов использования чеснока и алоя. Доказано являются эффективными. Среди всех остальных способов протравливания способ с использованием зеленки и способ с использованием хлоргексидина являются надежными и весьма-весьма эффективными. Как в отношении избавления семян от инфекции, так и в отношении состояния самих проростков, то есть схожести и силы роста проростков. Поэтому этот вопрос, в общем, для нас считаю решенным. Но надо напомнить, что опасность подцепить инфекцию при выращивании рассады и загубить свою рассаду кроется не только на поверхности семян, но, к сожалению, еще и в почве, которую вы покупаете или где-то добываете, используете для выращивания рассады. Поэтому в следующем выпуске мы познакомим вас со способами обеззараживания почвы. Эффективны они, неэффективны, нужны или не нужны и каким образом готовить почву к Высаживанию семян и выращиванию рассады. Я призываю вас подписываться на наш канал, следить за нашими новыми выпусками, а также оставлять свои комментарии, ставить лайки, дизлайки, спрашивать, задавать вопросы и с удовольствием отвечу на все, что вас интересует. До встречи!